Yeah. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Никита, и со мной сегодня также Антонка и С. Всем привет. Э, вы двое. Всем привет. И Минаги. Как вот улыбку за ней? Собака! Собака! Ну вот, в общем, ладно. ребят, мы сегодня поиграем я в Мэдвика на такой вот карте. Ссылочку оставлю на карту в описании, если вам понравится такой режим на моем канале, также на канале. А так, да, кто меня Так, орехит? ребят, все, все начинаем, давайте. погнали. А. Погнали а. вам пару нычек, покажу классных Вот, погнали за мной. Я, знаю, а я только раз, раз, раз, знаю, зуб. вот это. Ладно, следующий тот, кого я первого убью. Mm -hmm. На самом деле странно, мы начали. <laughs> ну пару ладно. нычки знаю, офигенных. Смотреть. Я тут пунеки-то одну увидел, короче. Оп. Минаги. Он не... И смотри, тут, короче, есть путь отступления. Ты смотришь вот эту, смотри. Вот э, вон там вот. Жалко, что тут Гудини нету. Вот бой, смотри вот там. там <laughs> <Это> <laughs> да я, я не там, я не у вас. О, ребята, тут, короче, значок Феникса, значок службы 2016, 2005, тоже 16, и просто значок CSGO. А когда я выхожу, кстати? <свят> ну там время у тебя будет. Хочешь вылететь на нуклипе? В принципе, мы все спрятались. Да вы все спрятались? Все, да. я вылетел на ноу-клипе. Я, конечно, хотел услышать этот звук, типа. Да, я по... 8 минут, по-моему. Он... Ну, давай, короче, давай-давай. Да, пофиг. Бой бой, чекай вот это место, я чекаю это это, но... это. это не бой, это... Не бой, я же говорю. Это Минаки, да? Собака. Это что? О! Чего вы резко сыграли? Да, я, кстати, слышал, что кого-то резанули. Ой, я нычку нашел офигенную. Смотри, тут путь отступлений только один, ты понимаешь? Минаги. Uh -huh. Минаги. Минаги. Он да. Минаэйдж. Сейчас... вообще Там, ну короче, ты понял, да? Да. Если понял, то на пусть расслабился. У меня так можешь. А посмотри, посмотрите, сколько у вас денег. 1337 и что? Я сразу увидел, что. Ну, 1337? у меня тоже, кстати, 1 3, Лол, это карте, Ну, это просто, кстати, злобная отсылка. Так. Нет, Блин, тут нет а вообще-то вы неправильно заполучки. говорите. Надо... Ты... Лола, смотри, тут наша кровь это палитная. Во. А, вы... То были... Зачем а, за ты тут нахаркали кровью, кровью тут А Что ты это сказал? А я сейчас зашел и кровь увидел. Ты где? Покажи. Live. А, ну, блин, во двое, у тебя туповая нычка. Сейчас давайте за наблюдатель. Где он? Да. Только какой-то подсказку. А, кто же? давай подсказ... Ну, блин, нет, пока рано, пока рано. Да, пока рано. Тоже прикольная нычка. Я-то там. Как я понимаю, во двое. З... Ой, да, прикольная здесь. нычка. Да смотрите, тут дофигища нычик. А, кстати, не буду Давай вам тихо. показывать все свои нычки, пум, которые пум, я нашел. Пум. А кого я первого убил? Меня... А, кстати, я не знаю. По-моему, По Минаги. Нет, Никита. Нет, давайте Минаги все равно. Да, Почему? он кстати, в прошлую игру, так и не из этого а. Да, кстати. Мы завершили, как раз, когда я должен был. Да, мы завершили, когда ты Короче, должен был. Короче, смотри, нашел. подсказочка на улице ищи. Серьезно? Дискриминация. Здравствуйте, сэр Бэдбой. Я вот тут рядом с вами, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Привет, привет. Добрый день, меня зовут Александр. Повел ну, Где мой. у нас КСС? Вот КСС. Далеко я вообще? Ну, не знаю как. Как бы так, ну не очень, в принципе, да. не очень. Так ты туповая нычка? Трех минут где-то Тут нет нычек в этой комнате, сразу говорю. Ну, я понял. Просто знаешь, иногда телефон... Блин, так страшно, когда вы что-то говорите, а я не в теме вообще. Да, особенно когда говорят про этого Пашу или как-то его зовут. Бомщики. Нет, ну короче, ну блин, ну тупо ливнул, обиделся на нас, а ливнул, хз, может он смотрит это видео? А кто? Это ну короче, мы его нашли для того, чтобы играть с ним, а он короче тупо на нас обиделся, что мы нашли еще пару чуваков кроме него. Да. Ну как пару? Никитку нашли. нашли. Да. Он обиделся и короче тупо ливнул. Не знаю, если он это смотрит, то может быть он объяснит мне в комментах, зачем он это вообще сделал. Да объясни. А, а... разве... Поясни, Почему он да. Почему он должен смотреть? Поясни то вы ржете. Да. Ничего. Бэтбой в курицу превратился? Да. Нет. А вот, вот это, кстати, похоже на Бэтбоя. Тоже, да. Прям очень. Посмотрите за меня. Смотри, это пацан Бэтбой. Да не, ничего обидного. Давай еще дайте подсказку ищи вот в этих районах, где ты сейчас бегаешь. Примерно. Вот за дом не уходи. Блин, вы так говорите, у аж страшно становится. Дальше сюда не уходи, да, да. да Где-то в этих районах ищи. Тут есть просто такая топ-нычка. Или вот это будет бой орт, как нет такого. Такая топ-нычка есть, короче, но мы тебе не скажем. Это очень топовая нычка. Я у Никиты ее подсмотрел, короче, когда загрузился. И. загрузился, смотрю, он там. Я такой, о, буду использовать. Ну блин, ну это очень легкая нычка, я тебя. Ну кстати, я думаю, реально это изи будет, меня найти, я самым первым, короче, соблюдется. Самая легкая нычка, по-моему. Ну не здесь, но это. Кстати, уже ну, много, потому... он не перебегал вообще, он там сидит и сидит. Я да. так Кстати, я на... Когда если останется 20 секунд, туда я... Туда уже не уходи, туда уже не уходи. В деревьях, что ли, где-то? Я не скажу, возможно, я в деревьях. Давай, я холодно. Ну давай, сейчас холодно, холодно, чувак. Холодно. Холодно. теплее Теплее Ну так, прохладно. Вот где-то здесь ищи, короче, вот здесь тепло, примерно. Примерно здесь тепло где-то. Нет, холодно. Да и там еще, да, тепло. это то, блин. Где? Я не знаю. Вот, да, вот где-то... Ну, кстати, в них нельзя пройти, сразу говорю. Я думаю, может быть. Нет. От забора до... Этого... До... Артем, ты че... Чё... Ой, Артем, боже мой, Антон, ты че, серьезно? Да, я серьезно. Да, то есть. Он с в правильное направление смотрю говорить. Нет. Нет, нет, нет, нет. Куда бы ты посмотрел, нет? Нет, нет, нет, нет. Куда бы ты посмотрел, да? блин, вы так говорите, мне так страшно. Нет, нет, нет, нет, Да куда мне вообще смотреть? Антон, Антон, может, тебе не туда идти, мог тебе в руку? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Да нет, да нет. Вот да. Нет. Он не позволит меня. Да я нет, нет. Нет, нет, нет. Нет. Да. да, нет, я... нет, теперь нет. Налево. Что вы шутите? Нет, налево, повернись налево, вот здесь. Серьезно? меня спаливные гады. Серьезно? Я даже не думал, что она проходит. Давай серьезно, она проходит. Так, ну и кто теперь? Теперь Никитка, получается. Всё, Вот в восемь. Да нету. Пойдите, у меня есть топ-нычка, вот серьезно. Идите за мной. Пошлите. Я там такую нычку, кстати, нашел, я, может, ну, не знаю. Ну, у вас какие-то Хотят... Смотрите, давайте посмотрим. Я вот, не пойду. Позвонили. А я вам могу сказать, потому что я эту карту очень хорошо знаю. Серьезно. Вот, смотрите, так, идите сюда, Поэтому... сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Мне кажется, понял. Короче, здесь есть очень много путей отступления, на самом деле. Да что ты говоришь? А я туда же не Ну а что так много пинц? Вау! Оп! Лол. Залетели. Лол. Лол? А как? А почему я не могу сюда пролезть? Прыгай. Там надо прыгать. Лол! А это вышел, нет? Ты шифти, шифти, шифти. А то будет очень изи понять. Смотри, я смотрю вот пенничку, а ты смотришь там вот. Понял? Там тоже можно пройти. Вот тут? Вот, а, нет, вот, вот. отсюда я. Uh, у меня димса нет. Тихо. Так себе Гига, он Тайсер. Тай. Ребята, вы где? Ой-ой. А, страшно. Он тебе, блин, это страшно звучит. да, согласен. Скример, помнишь, как мы с тобой карты проходили? А, кстати, надо будет на них когда-нибудь сыграть. Нет, я не каждый. Там каждый шаг просто скример выскакивает Слышь, кстати, ставь какой-нибудь скримера так. Да, Дуди, вы на крыше. Ой. И что, что я видел, как вы скримера кидаете? Мы не на крыше. Ага, я видел, как там с крыши. А где он? А где он, кстати? Кто? Именно я. опять в другом месте. А! А что ты выпадаешь? Урод! О, а ну, Это кто у нас? Я... Это кто? Где, Где он? Я не знаю... Вот... Антон! Я тебя ненавижу! Он в мою бис... что я убежал! Он в мою а, зашли на крышу тоже! Я убежал, Да, ты даун, не пали! Где я? Фух! Ты Да-да-да-да-да! Бэд, Мы тебя Прям навелся! Не, ну бэтбой это вообще нечестно было. А последний доклад. Вс, бэтбой следующий маньяк. Бэтбой следующий маньяк. А он и так и так следующий маньяк. Вот ты засранец, бэтбой, зачем палить было? Это как ты. Вы меня тогда тоже спалили. Да мы тебя спалили, потому что ты один остался. Ну... Ну а какая разница? Сизер! офигенная я кстати. Чего не один 488? Фашист. Фашист. На так. самом деле, мне очень страшно. Так, а, а сейчас посмотрим, где они... Вау-вау. Так, а они близко, нет? Я что-то не вижу. Никогда. А что? Что? Что? Что, что, что? А что там было? Что это было? Они близко, что-то? Дырявые ванны. Кстати, поставил бы это, что если спрейгировать, то не, хп не отнимали что-то. А как это ставить? Ну блин, да, мы же ставили. Или это в этом самой карте так делали на той зимней йоу ну минейдж все равно такой ты так прошел а минейдж это дырявые Ванна блин ну ладно мне еще больше ждать что ты делаешь а это подбой тебе за то что ты такой идиот ну и ладно мне больше нет я не идиот о тихо ребят звоню куда звонишь Звонок. пошли мне у меня есть хорошая нычка. На самом деле, я такую нычку сейчас нашел, Просто, топ. Это кто? А, это ты. Нам да. нужно найти мою нычку, которую я находил. Сейчас. А может, я ее знаю? Да ты ничего не знаешь. Ну почему? Потому что. Так, я забыл, где эта нычка. Ты тоже в доме, да? Еще меня тупо не... называют. Да, yeah, ребят, вы тоже в доме, да? Ну, а я в своей да. нычке. <смех> <смех> Боже, как долго. Он сейчас выйдет, господи. Господи. Ой, я, я забыл зевский. Нельзя, я Не знаю, все взял. Куда мне деваться, господи. А тут бесконечно похоже, <смех> да? Ребят. У меня такая сейчас нычка, на самом деле. Просто а, топ. Фигувая нычка. У меня <смех> тоже Фигувая нычка. Себе. А у меня фиговая я говорю. Блин, я ужасно сюда пойду. У меня еще дырка что то страшно. Ломает и ч то Серии. А это я кидаю в эти гранатки через окно. Но я оттуда уже убежал, я специально спалился. А мне пофиг, честно. Я, короче, ребят в окно покидал гранаток и убежал. Скажите, офигенная эта тактика. Да. Вообще, прям. Ага, просто. Смотри, убежал. А дворником это все убирает. Он в доме, он в доме. Кто этот? Фэтбой. Фэтбой. Фэтбой! Ублюдок. Мать твою, <свят> а ну иди сюда! <свят> я, кстати, хотел видео в одно ставить, это а так мать твою. Короче, мне Sony претензию дали, что а типа, я, исп... <свят> я использую их видео. И, короче, Но. сказали, типа, монетизация полностью будет наша. Типа, Че? все деньги с монетизацией будешь нам платить. Нам а получаешь, я думаю. А да, я не, не получаю деньги. Ну, я раньше получал, когда у меня видео одно было знаменитое, я потом его удалил. Какое способное? На нем на нем было. 20 тысяч что ли? Я за него что-то там 50 центов, что ли, получил? Ну, короче, много. А, -а, -а Мх... за -а -а что тебе так получили дали? Сейчас我们 а luck. я оформил эту монетизацию. Блин, да это долго очень. Я на самом деле месяц ждал, пока мне оформят монетизацию. На самом деле я сейчас от настолько жестко убежал. Так и да, muy... я. А это bueno? Так, кто там Bird прям рядом со мной, да не рядом со мной? Что? Вот, ну, по радару посмотрите. Э -э -э я, я, я, я, ah. меня, я, что? Да. Интересно. Я тупо все дикой. Маньяк и змея хреновый. Что? Я короче. Ну ч, где тут? Что это? Ой. Чего там? Он меня. Написал, так знаешь, я в ту Чувак, ты написал вообще чак? Нет, нет не Нет. Ладно. Почему я фашист? Написал, написал бы, я в общих, у меня полтора Ребята, почему маньяки-фашисты. Тут всех 148. Ну это специально Я Что я сказал? А мне предлагают ребят? я не знаю. Что Кто там мумия? Короче, я сейчас сделал не Дай тебе НЕТ! Ой, здрасте Смотри, что я творил А, я застрял А, я застрял тоже Алё! Я сейчас сделал боттл Моттл О, ну привет Можно? Так, у меня такая задача, главное, Антона убить. Почему? Не знаю. Ну, главное, короче, ютуберов убить, а Минейджи у нас на Спасибо. Ну, минус один ютубер. Я тут закидываю все, ханешками. Не, не ханешками. Вышла, я хотел в правильном направлении. Нет, вообще не в правильном. Вообще нет. Только слушай, не поли меня сильно, пожалуйста, я хочу оставить эту задачу. на... На трех минутах. Скажите, ну. Да я сказал. Да я сказал, что сейчас случилось. Короче. Что там случилось? Вы видите, Water Flip вот это вот флип челендж. Что? Алё, вы знаете, видите, вот это вот флип челендж? Да ладно, Нет. знаем. Прикинь. Я не знаю, лол, я в челленджах вообще не шарю. И короче, я сейчас его делал. У вас и школа и... делает. Погодите. А что это? Объясните. А, короче, ты его по водой кидаешь так, чтобы она либо... А, я понял. Да, и, короче, сути. я сейчас на спины кинул, на стол. она у меня пролетела через стол, ну, вот, знаете, там вот... Такие и вот солья со спинками, и там вот... Ни одного не интересно. Никита, ты видел, что я творю? Короче, ну. Никита! Никита, ты видишь, что я не срочно? Холодно, сразу. горячо, алло! Жарко. Они в доме, они в доме, они да? в доме. доме. Смотрите, вообще творю не Да, вижу. Ой. Я, блин, просто весь раунд. Этот... А, -а, -а, -а. а как я это делаю? Да. Понимаю, вот, а ты, но... а где? Вот иди туда, рамлевая, малево, за... иди. Ой, блядь, ты можешь и... пойти. Все. А ч я опять застрял? Нет, это пинг. я понимаю, что пинг, но я каждые 5 секунд стреляю. Там нету никого, нету, нету. Нет, нету, да нету, да куда ты идешь? Там нету. Нет. Где ты слышишь? Я я умолчу программист. Ты слышишь, что происходит вдвой? На нижней этаже. не надо, Антон, лагать начинает. Вообще совсем не специально. Ладно, я больше так не буду. Это какое что где-то здесь ищи. бы... Короче, подсказка ванна, ванна, и диван уже минута остается. Он в доме. Диванно. Хорошо, что в ванне дырка есть, может, через нее упасть. А да иди ты в ванну, послушай ты ванне? Хорошо, что в ванне дырка есть. Он на первом этаже окажется. Иди в ванну, в ванну. Мне страшно. Иди в ванну. Ванна, ванна, ванна. Знаешь, что такое? Ванна, на, знаешь? Хорошо, что в ванне дырка есть. Да, еще одна ванна есть. А я не знаю, это как случается. хорошо, минейч в подвале. Нет, нет, нет, Я не знаю все равно биографию этой карты. Ва. Что интересно? Я сейчас могу отписаться. Вот... Я слышу его! Все, ладно. Вс, я просто посмотри, был в ванне. Где я просто посмотри, где я в той ванне был, я тебя видел, когда посмотри, ты.. Смотри, где я. Но... Он Минейч знает, как. пока Минейч самый топовый, потому что он быстрее всего всех убил. Да, и то ты меня спалил. А ты, ми, а ты меня чуть, э, подставил. Иди сюда. Я пришлось Иди, я же, Иди как... сюда. Я не пойду с тобой. А, я Ой. тоже не пойду с тобой. Я иду с тобой. Пошел, Бух. Ответьте по телефону. Блин, а куда идти? Я хз, у меня где-то есть на вот но я тебе ее не покажу. Я понимаю, что ты не покажешь, потому что. Ты тупой. Ты забыл. Все, я в ней замыкался. Э? Лайлес. Да. А Никит... ну, Все, я красавчик, я спрятался. Я один не заныкался еще. Да. О -о. Что за... А, если я спалил! Ч ⁇ как? Дикой. Я кинул под себя, короче, дикой. Ну и что такого? Блин, давай, быстрее, пока он не вышел, дикой, скончай. <кх> <кх> так, ну что ж, я сейчас уже выхожу, и я злон... слышу. А, я зову <кх> э -э Никита это... <кх> Дикой, как только вышел этот Никитка, сразу перестал. Блин, я подумал. О, вижу Сейчас у нас сидни вот О, а вон Никитка стреляет зевса. А вон перед ним гранатка взорвалась. О, вон она там около забора прыгает, решетчатого такого. Да. Не знаю, теперь не знаю, он. Буду больше ориентироваться по радару. Он пошел в дом, он в дом пошел. В уйди. Лоли, я Нычку нашел. Нычку. Я тоже, я в ней сижу, я ее сохранил. Ты как? Не знаешь, запрыгнуть не можешь. А! Настя. А что меня видно? Рука была видна. Блин, в смысле рука была видна, вы шутите? Пересмотри закрой. потом мой видосик. Закрой. Посмотри закрой. закрой. Да, только засними его, пожалуйста. Да, да, да, да. ну я постараюсь. Денег кстати, блин? Пожалуйста, закрой, Минаищ. Он запрыгивать не может Да все, изи, ребят, вас нашли Я не знаю вообще, где они, на самом деле А где это вообще находится, я не Вы А, не шевелись, у тебя иногда вылазит оружие просто Вот так вот, стой на месте, все. А то у тебя сзади вылазит оружие иногда, да Вот так стой, не видно, Я не понимаю, где они я а, пока тогда на телефоне играю Я сразу не увидела эту нычку Ну да, играй там в Flappy Birds Не знаю, что сейчас играют на телефонах Что? Flappy Birds? Она еще существует? Они давно заблокированы Я не шарю во что сейчас играют на телефонах На мобилку? Да Ладно, мои подозрения про крышу Покемонов, наверное, играют на мобилку А, да, нет, уже ты че, фуза шквар покинул Да я не играл Вот смотри, золотая кнопка моя это, это моя ты студия. Ты, я да ты не умеешь снимать видео. Это Им. моя студия, и ты сам видел. За шквар! За шквар! у меня он комп... компуктор. <смех> <компьютер. смех> комп... Ты там компуктор со стимом, ты что? А, <смех> где они? Где? А, Точно не на улице. Я, я могу тебе сказать, знаешь, <смех> где мы? Не на улице. На, это на, на этой карте, <смех> короче. Короче вот подсказка первая, они не на улице, на трех с половиной минуте идем там еще одну. Wow. Не говори данное местоположение. Слышь музыку, послушай музыку. Какое? Ну там это Никитки сзади музыка играет по радио, такая веселая. Я не слышу. Такая веселая, то, что вообще просто. Я пойду, короче, все, все заткнитесь, я пошел музыку слушать. А, сейчас не то А, в смысле я прошел через стену? Как ты можешь пройти через стену? Подожди, я тебе из Тихо, я музыку слушаю. Все затихли. Было. А, Я это когда кинка у меня такая же фигня была. Я музыку слушаю. Тут подвал есть? Да! Я в подвале, он прятался. Подсказка, они не в подвале. Возможно. Ладно. Нет, они не в подвале. Разве? В подвал просто большой, вот тут искать Отлично. Да блин, за с него чай? Я звук, как из него выходить. Все, он застрял подскажите, как выйти из подвала? Сейчас, посмотри, А, там, короче, я на, а. вот на месте. Блин, у меня же палец болит, смог да. держать. А я не вижу. У меня палец болит держать. Крисер. А, начал, я держу. Зачем, зачем вы держите, Лол? Ну, я на всякий случай. Если он найдет меня, то я смог да, короче. Нашелся. И.. и... Ну, Ребят, на каком вы этаже можете сказать? А, я не можем. Нет, Нет, давайте я скажу так. Это не первый этаж. Ну, okay. первый что а или первый стой подожди а нет это первый этаж это не первый это первый это не первый а не звоните это мне первый. во время это видео. на него этаж это, это и не этаж. подвал это первый это а, не его этаж это первый этаж это, этаж. это первый этаж нормально да что это за звуки? Да это из-за пинга. У меня такая штука не было, когда я я самый О. первый умер только из-за того, что у меня была рука. О, близко, близко, близко. А вообще далеко. У меня от того все зависло. Нет, да. У меня не зависло. А, все нормально. Близонько, близонько ты с ними. Е, близко. Понимаю, где они.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 <свист> <свист> да он уже убежал, не сын. <свист> <свист> Кстати, это не он был. Я не знаю, что это было. О, почему не могу. Смотрите. Ладно. Что стрелял. На, пер... на первом тяжелой. <свист> короче, Никитка. Не а, нет. На втором? Нет. <свист> на улице? <свист> ну, как бы да. В подвале, что ли? <свист> <свист> Близко, близко! Холодно! полезно Холоднеет! Что?! А. Не, холодно еще О, как холодно! Я вернулся! Теплеет, теплеет! Теплее. Давай, давайте тащить! Так, а где они? Ой, как жарко! <связь> Здрасте! <связь> Ребят, ну ладно, на этом мы и окончим вот такой вот маньяк на этой карте. Если хотите больше маньяка, ставьте лайки мне и Никитке. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока. Ночью, всем пока.